Привет, это снова я, Крафт Зила, и сегодня мы поговорим о серьезном. Мы уже проводили небольшое исследование, ссылка будет в описании к ролику, о состоянии сообщества на текущий момент. И выяснили, что косплеем заняты подростки и молодежь от 12 до бесконечности лет, больше половины заняты выступлениями и дефиле, а от них не отстают мастера, которые с радостью создают костюмы, декорации и крафт. Но почему эти безумцы так увлечены косплеем? Почему для них это так важно? Просто посмотрите на их ответы. Но как бы круто это ни звучало, большинство все же прямо или косвенно сталкиваются с непониманием людей по отношению к своему хобби и дискриминации. Мы хотим развеять стереотип о том, что косплей – увлечение ненормальных людей. Мы хорошие, честное слово. А чтобы в этом убедиться, заглядывайте к нам на фестиваль, ведь будет интересно. Увидимся на фестивале.